Добрый день, уважаемые коллеги! С вами на связи Лотникова Леля. Сегодня я вам покажу, как открыть на Яндексе электронную почту. Здесь в адресной строке просто пишем Яндекс. Яндекс почта. И сразу вам высвечивается Яндекс. Почта электронная, совершенно бесплатная. Открываем в новой вкладке. Вот такая страничка говорит о том, что вот здесь мы можем с вами пройти регистрацию. Заполняем свои данные. Все, что они здесь спрашивают, заполняем. Придумываем логин. Но Яндекс предлагает, что вы можете из этого варианта взять логин, можете придумать свой. Вот, допустим, возьмем вот этот логин, он свободен, видите, показывает свободен, значит, мы можем дальше. Теперь мы с вами придумываем пароль. Вводим пароль, подтверждаем пароль, чтобы не ошибиться и запомнить его точно. Запишите обязательно сразу этот пароль. Далее, здесь, обязательно, здесь мы можем с вами... Вводить номер телефона, и вам на телефон придет код подтверждения. Но вот вас здесь спрашивают, если нет телефона, то получить код как? Вот так. Если нет телефона, мы тогда с вами выбираем контрольный вопрос. Какой контрольный вопрос? Вы выбираете и э, запоминаете, э, записываете себе какой вы выбирали контрольный вопрос для того, чтобы если что-то произойдет, вы могли сделать восстановление этой почты? Вот. Если у вас эти вопросы вам не подходят, вы можете задать собственный вопрос. Я, например, задала сейчас такой вопрос, как фамилия. Девичья фамилия. Так. Девичья. Фамилия фамилия моей мамы. И пишу от, сразу ответ на этот вопрос. Остапенко. Здесь же сразу нам предлагает посмотри, записать вот эти символы, которые здесь вы видите. Это символы на русском языке. Пишем символы, то, что мы видим. Зарегистрироваться. Сохранить. Если в этом браузере вы будете пользоваться этой почтой, желательно сохранить. Все, почта у вас зарегистрирована. Прошли по этим первым... Письмам, которые вам пришел Яндекс, ознакомились, что вам прислала команда от Яндекса и все проверьте. Таким образом, почта у вас готова и вы можете ею пользоваться. С вами на связи была Лотникова люля